Несмотря на то, что депрессия является одним из самых распространенных психических заболеваний, ее все еще довольно трудно распознать. На самом деле, есть симптомы депрессии, которые могут пройти мимо вашей головы, потому что изменения в поведении настолько тонкие, что их трудно заметить. Итак, вот 8 вещей, которые вы бессознательно делаете, находясь в депрессии. Прежде чем начать, мы хотели бы отметить, что это видео создано исключительно в образовательных целях и не призвано заменить профессиональный диагноз. Если вы подозреваете, что у вас может быть депрессия или любое другое психическое заболевание, мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за помощью к квалифицированному специалисту в области психического здоровья. Итак, давайте начнем. Первое. Вы постоянно хотите общаться. Чувствуете ли вы тягу к общению с другими людьми, особенно в той форме, которая может быть вам несвойственна? По словам Стивена Бергласа, некоторые люди с депрессией могут обнаружить, что проводят все свое время с другими людьми. Хотя умеренное социальное взаимодействие полезно и необходимо, некоторые могут довести его до чрезмерности и использовать для маскировки или компенсации более тяжелых эмоций, которым они не могут противостоять. Второе. Вы изолируете себя. Всегда ли вы отменяете планы с другими людьми или целенаправленно погружаетесь в работу? В то время как некоторые люди, страдающие от депрессии, считают, что перегружают свою социальную жизнь, другие могут поступать прямо противоположным образом. Социальная изоляция является чрезвычайно распространенным симптомом депрессии, и она может нанести большой вред вашему психическому здоровью. Когда вы отрезаете себя от других людей, вы, возможно, лишаете себя столь необходимой поддержки. Это может только усугубить вашу депрессию. Номер три. Вы выражаете неуместные эмоции. Вы замечаете, что в социальных ситуациях реагируете неадекватно. Существует подгруппа депрессии, называемая алекситимией, при которой вы чувствуете, что ваши эмоции не сбалансированы с окружающим миром. Это может проявляться по-разному. Например, вы можете обнаружить, что ваши эмоции более приглушены, когда они должны быть более сильными, или наоборот, вы можете быть более склонны к внезапным вспышкам сильного смеха или грусти в ситуациях, когда вы обычно не реагируете так сильно. Номер четыре. Вы реагируете интенсивно. Вы придаете всему чрезмерную важность. Бывало ли так, что вы злились больше обычного на самые незначительные раздражители? Люди с депрессией часто страдают от сильной внутренней эмоциональной боли и могут справляться с ней, вымещая свое разочарование на мелких вещах, которые могут их раздражать. Они могут не осознавать свою чрезмерную реакцию и чувствовать, что больше не могут контролировать свои эмоции. Номер пять. Ваш график сна постоянно меняется. В последнее время вы спите слишком много или слишком мало? Депрессия может сильно повлиять на ваш график сна, будь то слишком много сна или развитие бессонницы. Эксперты сходятся во мнении, что депрессия ухудшает качество сна. Иногда вы можете даже не осознавать, насколько сильно колеблется ваш график сна. Поэтому это может быть поводом для беспокойства, если вы постоянно бодрствуете посреди ночи или проспали до позднего вечера. Номер 6. Вы легко устаете. Вам все труднее и труднее сосредоточиться и довести начатое до конца. Депрессия может привести к повышенной утомляемости. Хотя низкий уровень энергии может быть признаком этого. Статья из журнала Everyday Health предостерегает от поспешных выводов, поскольку чувство усталости время от времени – это вполне нормально. Однако, если чувство затуманенности сохраняется в течение длительного времени, вам стоит обратить внимание на другие симптомы, чтобы понять, не связано ли это с депрессией. Номер 7. У вас изменился аппетит В последнее время вы едите намного больше или меньше, чем обычно? Часто ли вы тянетесь за сладким или солеными закусками? Депрессия может привести к значительным изменениям в вашем аппетите. Чтобы компенсировать возросший стресс, некоторые могут начать есть больше вредной пищи, в то время как другие могут потерять аппетит. В любом случае, важно следить за этой привычкой, так как она может привести к другим проблемам, связанным со здоровьем. И номер восемь. Вы нерешительны. Вам трудно говорить или принимать решение? Появилось ли это недавно или внезапно? Согласно статье The Guardian, некоторые люди с депрессией могут начать сомневаться в своей способности принимать решения. Если вы обычно решительный человек, но в последнее время вам трудно прийти к выводу о том, чего вы хотите или что вы чувствуете, это может быть признаком депрессии. Относитесь ли вы к какому-либо из перечисленных здесь признаков? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. Если это видео помогло вам, пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь им с другими людьми, которым оно тоже может оказаться полезным. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика уведомлений, чтобы получать новые видео. Все использованные ссылки также добавлены в поле описания ниже. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!